В 40-е годы прошлого столетия, после неудач нацистской Германии на Восточном фронте, союзник Гитлера Бенито Муссолини сказал, что Россию покорить невозможно. И ее непобедимость в ее размерах. Такую огромную территорию, которой обладает Россия, не сможет взять под контроль ни одна армия мира. И с тех пор особо ничего не изменилось. В связи с этим, те глобалистические структуры, которые стояли как за Второй мировой войной, так и за всеми остальными глобальными событиями, происходящими в нашем мире, пришли к выводу, что Россию можно разрушить только изнутри. Збигнев Бжезинский, почетный гражданин Львова, на закрытом заседании Американо-Украинского совещания заявил, что новый мировой порядок при гегемонии США создается против России за счет России и на обломках России. Нет сомнений в том, что Россия будет раздробленной и под опекой. И свой страшный план они сейчас реализуют. Об этом и будет этот важнейший фильм. Постоянные члены мирового правительства сошлись во мнении разделить Россию еще в 1991 году. Но расчленять только что созданную Российскую Федерацию тогда не решились. Ядерное оружие, рассредоточенное по территории всей страны, спровоцировало бы новую, еще большую проблему его контроля. В итоге на очередном заседании от хирургического способа отказались. Владимир Путин, который был завербован в ГДР британской разведкой еще в 1986 году, планомерно шаг за шагом выполнял поставленные задачи своих кураторов. Сначала внедриться в среду постсоветской элиты, затем втереться в доверие к Борису Ельцину, а в итоге взобраться на президентское кресло. Дальше интереснее. Владимиру Путину поставили задачу использовать нефтегазовые ресурсы страны для обогащения небольшой группы лиц, на которых у Путина был компромат. Эта группа лиц гарантировала ему президентский пост в течение как минимум 30 лет. Ровно столько 30 лет нужно было для реализации плана от его кураторов. Назвали эту спецоперацию продолжительностью в 30 лет «Ртуть». Вычистив политическую среду от оппозиции, Владимир Путин начал создавать вокруг страны пояс нестабильности. Таким образом, он отвлек внимание населения от внутренних социальных проблем и начал тиражировать две идеи. Враги везде и нам нужна сильная армия. Таким образом, оправдывался низкий уровень жизни граждан страны, особенно в регионах. И у нас вот от села до Бельгофа, до федеральной трассы, 50 километров. А зачем машина Если нет дороги, зачем машина? Где вы ездите? Предпоследним пунктом плана «Ртуть» стал запуск в 2013 году протокола «Братский клин». Ему предшествовала активная работа по созданию на территории Украины ячеек псевдопатриотических организаций, которые играли роль страшилки для последующего стравливания славянских народов. Итогом протокола «Братский клин» стало развязывание Владимиром Путиным войны против Украины под легендой борьбы против неонацизма, который исходил из им же созданных ячеек на территории Украины. Последний пункт плана Артуть» начался в 2022 году с запуском протокола удав питона». Ровно 8 лет давалось Украине как фора, чтобы ВСУ смогли стать боеспособными. Вторжение вооруженных сил Российской Федерации на территорию Украины было срежиссировано таким образом, чтобы добиться минимальных военных результатов для России с максимальными экономическими и репутационными потерями для страны. Как итог протокола, удав капитона, предполагалась полная изоляция России мировым сообществом. А к лету 2022 года начало активной фазы протестных настроений внутри страны из-за кратного роста цен, лавинообразного увеличения безработицы и разочарования небоеспособной армии, частично выведенной в апреле 2022 года из Украины. Спецоперацию «Ртуть» по заданию западных кураторов Путин должен завершить тотальным ослаблением России и разделением ее на 11 отдельных республик. При этом проблема ядерного, а тем более термоядерного оружия по состоянию на 2022 год отпадет сама собой. За 30 лет незамещенные старые боевые части тактических и стратегических ракет исчерпали эксплуатационный срок и более не несут угрозу ни одной из стран ядерного клуба. Мы, люди с умением мыслить, еще можем остановить это, но счет пошел на дни. После чего начнутся необратимые процессы, когда США и Британия, а затем и Китай начнут раздел ослабленной России, вымотанной бессмысленной войной против братьев-славян. Недавно ко мне в руки попали воистину уникальные материалы, на основании которых я снял это независимое расследование. Которое всем и каждому настоятельно рекомендую досмотреть до самого конца. Ведь благодаря тем данным, которые будут здесь представлены, в вашей голове сложится общая картина всего происходящего, как мы к этому пришли, и что самое главное, что нас ждет в самом ближайшем будущем. Внимание! Идет война. Она сейчас на каждой улице в России, Украине, Молдове и во всех остальных республиках бывшего СССР. Вы можете делать вид, что этого не происходит. Но помните, что на этой войне пленных не берут. Вас захватывают и уничтожают. Планомерно и хладнокровно. Нет, это не было секретом. В это не верили. Все это было описано и расписано. Еще в начале 50-х и США, и Великобритания практически одновременно начали разрабатывать тайные планы идеологической войны против СССР. Самый известный из них – американский Гарвардский проект. Он состоял из нескольких этапов методичного разрушения Советского Союза изнутри, без применения какой-либо военной силы. Ваше право знать это, знать то, что вы и ваши дети в опасности, а ваши жизненные беды и тягости – страдания жертв войны. Сопротивляйтесь. Внимательно и желательно несколько раз просмотрите это видео, распространите его по всем знакомым, друзьям. Боритесь или, в лучшем случае, вы и ваши дети навсегда останетесь просто рабами. Россияне, молдаване, грузины, белорусы, украинцы, узбеки, казахи, азербайджанцы, литовцы, латыши, эстонцы, киргизы, таджики, армяне, евреи, туркмены, татары, гагаузы, башкиры, чуваши, чеченцы, удмурты, якуты и сотни других народов СНГ. Мы не враги. Мы братские народы. Нас грабят и уничтожают. Опомнитесь. Соединяйтесь. Боритесь за себя и своих детей. Каждый из вас должен это знать. Планы Флитвуд и Дропшот. Психологическая обработка советских граждан. Зачем уничтожать всех славян, если можно их стравить между собой? Американцы высший пилотаж устроили. Кратко по материалам, детально изложенным в видео с цитатами и далее к анализу. В начале 80-х годов советской разведке удалось добыть материалы так называемого «Гарвардского проекта». Это была развернутая программа уничтожения СССР и социалистической системы. Он состоял из трех томов – Перестройка, реформа, завершение. В начале первого тома большая преамбула, в которой говорилось о том, что на грани 20 и 21 веков человечеству грозит страшный кризис из-за нехватки сырьевых и энергетических ресурсов. Англосаксонские аналитики экологи пришли к заключению, что спасение человечества зависит от того, насколько удастся разрешить общие задачи после уничтожения нас с вами и наших детей, с запланированным сокращением населения примерно в 10 раз и разрушением СССР, а затем и России. Программа изначально была рассчитана на три пятилетки. В первое пятилетие с 1985 по 1990 год должна была проходить перестройка. Ее цели следующие. Гласность, борьба с социализмом, с человеческим лицом, подготовка реформ от социализма к капитализму. Перестройкой должен был руководить один вождь, предположительно генсек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 Третий том называется «Завершение». Ликвидация армии, ликвидация России как государства, ликвидация атрибутов социализма, вроде бесплатного обучения и медицинского обслуживания и введение атрибутов капитализма. За все надо платить ликвидация сытой и мирной жизни, ликвидация общественной и государственной собственности и выведение частной собственности повсеместно. Завершение по плану сопровождалось вымораживанием голодного населения всей Российской Федерации от Молдовы до Сахалина, постройкой хороших дорог в морские порты и перегоночные трассы в Европу по которым сырье и богатство России надлежало вывести за границу. Завершением сейчас руководит агент глобалистов Владимир Путин. Итак, Гарвардский проект. Это проект, который был составлен спецслужбами западными, еще примерно в середине прошлого века, состоящий из трех этапов, о которых говорилось, и третий из этих этапов, был подкреплен еще отдельным, так называемым хьюстонским проектом, потому что э, сам по себе этот третий этап э, оказался неожиданно тяжелым для тех, кто это все затеял. Поэтому был создан еще дополнительный хьюстонский проект, который уже раскладывает по полочкам весь процесс развала России изнутри, которым управляет в первую очередь Никто иной, как тот самый Владимир Путин. Это просто говорю тезисно, чтобы вы понимали главные факторы всего происходящего. Ну а сама по себе операция «Ртуть», о которой говорилось в самом начале, является неотъемлемой и основной частью этого самого Хьюстонского проекта. То есть этим названием почему-то назвали «Процесс». Расчленение России, операция Ртуть. Главным инструментом этого процесса является ничто иное, как война в Украине. А главным дирижером и управляющим лицом данного действия является никто иной, как Владимир Путин. Хьюстонский проект. Хьюстонский проект предусматривает детальную проработку этапа завершения. Он связан только с Россией и в нем уже, помимо всего прочего, идет речь о развале России. Хьюстонский проект предусматривает, что к моменту начала его реализации, оторванные Советские Республики уже разоружены, деморализованы, погрязли в национальных раздорах, что сейчас и начинает происходить прямо на наших глазах.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 За последние 10-12 лет за рубеж из России ежегодно вывозится 57% добываемой нефти, 40% газа, 90% меди, 97% никеля, 99% производимого в стране алюминия и другое, как и самой отсталой колонии. Юстонский проект предусматривает отказ от отношения к России как к единому государству, требуя отношения к ней как к ряду мелких государств и предусматривается разработка отдельной политики к ее отдельным расчлененным частям. Оба названных проекта, Гарварский и Хьюстонский близки друг к другу и хорошо просматриваются в том, что происходит последние 25 лет на территории всего СНГ под руководством нынешних правителей, являющихся агентурой иностранного влияния Запада ее пятой колонной. Друзья, сейчас хочу сделать короткую, но очень важную рекламную паузу и уже по сложившейся традиции напомнить вам, что в наше тяжелейшее время, во время экономических кризисов, различных войн и план пандемии, когда многие люди остались без работы и, как следствие, без средств к существованию, я могу предоставить вам достойную работу в такой динамично развивающейся европейской стране, как Польша. У нас здесь есть свое агентство по трудоустройству. Мы находимся на польском рынке труда уже с 2019 года и предоставляем людям достойные вакансии на любой цвет и вкус, как для специалистов, так и для разнорабочих, как для мужчин, так и для женщин. Сейчас трудоустраиваем как белорусов, так и украинцев, так и людей других национальностей. Если вы заинтересованы в достойной работе в Польше, то обращайтесь к нашим специалистам по трудоустройству. Их номера находятся как в описании к этому видео, так и в первом закрепленном комментарии. Мы помогаем вам во время всего процесса трудоустройства и, соответственно, оформляем вам все надлежащие документы для... Приезда в эту страну и абсолютно легального пребывания здесь. Для желающих помогаем оформить вид на жительство. Это было небольшое отступление, а сейчас идем дальше. Проект «Перестройка» поручено было завершить Михаилу Горбачеву. Проект реформы в России Борису Ельцину. Сейчас происходит сдача национальных интересов России, разрушение армии и обороны, санкционирование, расчленение и распродажи. Не случайно в свое время президент США Билл Клинтон, говоря об Ельцине, заявил «Нынешнее руководство страны нас устраивает во всех отношениях, и поэтому нельзя скупиться на расходы». Выборы президента в 1996 году, они в итоге принесут нам положительный результат. Как подтверждают все последние события в Украине, России, Молдове, Грузии и остальных республиках бывшего СССР, Гарвардский и Хьюстонский проекты выполняются в интересах глобалистических структур, стоящих за США и Западом и их пятой колонной, неукоснительно приближая момент финальной стадии расчленения самой России и ее ликвидации как самостоятельного независимого государства. Вместо того же, чтобы объединиться и сопротивляться, народы бывшего СССР, натравленные за деньги ЦРУ и европейских посредников друг на друга при помощи разжигания национальной розни, этнической нетерпимости и фашизма, продолжают отстраняться друг от друга и погрязать в долгах и нищете. Оставшись без всего, что принадлежало им, и работала только на них, всего 30 лет назад. Когда ко мне в руки попали соответствующие материалы, на основании которых я снял данный видеоролик, ну, я был, мягко говоря, шокирован, да, потому что эти материалы появились в открытом доступе еще за много лет, до начала войны в Украине, еще даже задолго до 2014 года, когда имело место быть первое вторжение России в Украину. Эм, то есть, эм, в первую очередь, именно то, что эти материалы появились еще задолго до сегодняшних событий, дает им такую ценность. Потому что именно это позволяет нам предположить, что эти материалы с высокой долей вероятности отображают именно правду. И очень поразило меня не только это, а еще и то, насколько зазомбирован народ. Вот, то есть не перестаю этому поражаться. Насколько зазомбирован и загипнотизирован, я бы даже так сказал, народ, причем не только российский. Ведь эм, многие, вернее даже большинство людей бросаются в крайности при оценке ситуации, при оценке того, что происходит в Украине сейчас и почему это происходит. Эм, о чем я сейчас говорю? Я говорю о том, что большинство украинцев и тех, кто поддерживает Украину, уверены, что Россия это... Кровожадная страна во главе с диктатором Кровавым Путиным, которая хочет захватить Украину просто для того, чтобы присоединить к себе дополнительные земли, чтобы там восстановить Советский Союз. А весь Запад такой хороший, чудесный, нам помогает, потому что ему очень жаль украинцев, и поэтому нам дают миллиарды э, долларов там, на вооружение, на восстановление экономики и так далее и тому подобное. Э, с другой стороны, россияне уверены, что Путин, э, ну, не говорю, что все, но очень много, это факт. Наверное, даже большинство, к сожалению, убеждены, что Путин это чуть ли там не посланник Бога, самый лучший президент в мире, который был послан, чтобы там восстановить величие России, воссоздать снова Великий Советский Союз и так далее и так прочее. Ну, потому что это им внушается долгие годы уже российскими СМИ, то, что там Украину захватили фашисты, кто-то говорит, что фашистов не добились со Второй мировой войны, поэтому мы туда пришли, чтобы освободить исконно русские земли, а если бы мы туда не пришли, то они бы пришли к нам, и как в сорок первом году вторглись бы в Россию, и большинство людей в это свято верит. То есть чушь и бред полнейший, хотя бы только потому, что уже давным-давно, еще в 40-е годы прошлого столетия, те глобалистические структуры, которые устраивают мировые войны и различные пандемии и конфликты, поняли для себя совершенно однозначно, что Россию невозможно захватить военным путем. Россию можно уничтожить только изнутри. Поэтому вот эти все байки, что хотели вторгнуться в Россию, напасть, что Путин хочет восстановить Советский Союз, вам все это говорят, потому что вы хотите это услышать. Это говорю в первую очередь тем россиянам, которые в эту чушь верят. Годами мониторилась ваша точка зрения. Особенно процесс этого мониторинга кратно увеличился с появлением интернета. То есть вы должны четко для себя понимать, что не существует сейчас, уже давным-давно, да и вообще никогда такого не было понятия, как какая-то анонимность анонимность данных и так далее, и так прочее. Факт заключается в том, что все ваши высказывания, комментарии, некие хотя бы малейшие сообщения, будь то в мессенджерах, соцсетях, вайберах, Телеграмах, где бы то ни было, тотально мониторятся и контролируются для собрания соответствующей статистики. О настроениях общества, статистике о том, чего на самом деле хочет, желает и о чем грезит общество, если хотите. Эта статистика была собрана в определенное время для того, чтобы те, кто за всем этим стоит, поняли. Какой нарратив нужно продвигать из СМИ, да, из средств массовой информации, как с одной, так и со второй стороны. Но в первую очередь это актуально сейчас для России. Какой нарратив нужно продвигать для того, чтобы общество начало поддерживать даже самые безумные вещи, такие как откровенный геноцид и уничтожение соседнего народа, который еще недавно называли «братским». Как вы относитесь к решению властей о выводе войска с Херсона? Ну как, я не знаю, это хохлов, надо давить и убивать, и резать. Что мы должны делать с пленными украинцами по вашему мнению? Убивать их нахер не нужны, это мрази, и все. Они, ну правда, они же не люди, это не люди. И зачем нам их еще содержать? Мы сами, вот пенсионеры мы работаем, вынужден работать, пенсии маленькие. Раздолбать их всех там, запустить какие-нибудь что раздолбать их нужно всех, пусть они этим мирными прикрывают. Нужно уничтожать, которые прыгнули на Россию, всех уничтожать. Это что, германцы, херянцы, это все твари. Всех надо уничтожать до тла.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 При воплощении плана следовало использовать любые методы от дипломатических до экономических военных и тихого заселения и захвата земель, вынуждая жителей Анклава выехать в Россию. Выписка из хьюстонского проекта с приложением карты «Какой они видят Россию» В докладе ЦРУ Global Trends 2015 с глобальной тенденцией недавно рассекрещенном говорится, что самая крупная страна мира, Россия, постепенно распадется на мелкие государства. В Украине сейчас происходит настоящий геноцид. Российская армия совместно с наемниками и фашистскими боевыми группировками по приказу кремлевских захватчиков, называющих себя властью, обстреливает артиллерии жилые кварталы. А карательные бригады, состоящие преимущественно из различных ЧВК и под чутким руководством ФСБ, вырезают и запытывают до смерти целое села, мучают и насилуют женщин и детей. Это называется «военные преступления». Они задокументированы в отчетах, которые ежедневно предоставляются в ООН. И все это, пока многие российские эмигранты, сидя в Европе, да и просто многие жители республик СНГ, размышляют о том, что все не так однозначно в этой войне. В военное время и во время захвата власти в России врагами народа и фашистской группировкой. Многие из вас, возможно, подумали и хотят сказать мне сейчас, мол, дядя, да что за бред ты несешь? Очередной, западный, ты пропагандон и как иначе. Но прежде чем делать такие выводы, я хотел бы постараться обратить ваше внимание на очевидные вещи. К примеру, такие как то, что Путин своим указом присоединил к России территории, которые еще не были под контролем России. Сейчас я говорю. Херсоне, Херцоне, Херсонской области, части Запорожской области, вообще Запорожской области. да, То есть часть ее также не под контролем полностью Донецкой и Луганской областей, которые тоже не под контролем России. То есть это беспрецедентный случай в истории человечества, когда человек присоединяет к своей стране территории, которые еще даже не контролирует сам. То есть там шли боевые действия и идут. Более того, не то, что не контролируют, а все указывало и продолжает указывать на то, что у России не получится взять под контроль эти территории объективно. Потому что Россия сейчас выступила одна против всего абсолютно западного мира. Не сравнивайте это со Второй мировой войной. Многие любят говорить, что Россия тоже тогда была одна и победила. Ни хера Россия не была одна. Россия была вместе со всем миром против гитлер, гитлеровской Германии, ну и Японии там, можно сказать, Италия там не особо повлияла. Именно со всем миром вместе. А сейчас Россия, как тогда, в 40-е годы прошлого столетия, гитлеровская Германия... Одна против всего мира. То есть в экономическом плане, даже если посмотреть, это невозможно было бы даже для Советского Союза, где практически не было коррупции в свое время, победить в такой войне. Я уже молчу про полностью разворованную годами Россию. За эти 30 лет, которые были даны Путину в соответствии с операцией «Ртуть» на то, чтобы он разворовывал эту страну целенаправленно, утопил ее в тотальной коррупции и вывозил за рубеж ее природные ресурсы. Плюс ко всему за эти 30 лет, как и было сказано в соответствующем видеоролике об операции Ртуть, пришли скорее всего в негодность практически все ядерные арсеналы России. То есть вопрос о том, кому достанется ядерное оружие во время распада России, благодаря этому отпал сам по себе. То есть посмотрите на все эти факторы, сопоставьте их, оглянитесь в прошлое, вспомните, что было до войны, на политику Владимира Путина в целом, посмотрите, как живут регионы России, где у многих людей до сих пор нету газа и канализации. Разуйте наконец, глаза и сделайте соответствующие выводы, к чему довел страну Путин. Западная демократия... Это ложь и подлог понятий даже в мирное время, так как не соответствует определению термина, ведь демократия переводится как власть народа, а не власть фарм компаний и тех, кто за ними стоит. Что мы и имели честь наблюдать в период с 2020 по 2022 год, в первый этап так называемой Великой перезагрузки. Обратите внимание, что среди соотечественников во всех республиках развелось огромное количество зомби с промытыми мозгами и диагнозом злобствующий фашизм и национализм. Власти должны продолжать или закончить спецоперацию в Украине? Да уже пора их бомбануть так, чтобы они уже там все... И наши ребята вернулись домой. Какие-то надо радикальные меры, потому что они так не успокоятся. Бережем там инфраструктуру, там все на съедет. Да уже, ну, уже что делать? Ну, погибнут люди, они и так гибнут. Ну, что делать? Я не диванный эксперт, да, я доверяю нашему. Президенту и понимаю, что есть какие-то глобальные цели, для чего это происходит? Такого предательства терпеть нельзя. Это ж наша... нас Украина русских всех предала. Предала, понимаете, самым грязным, безобразным образом предала Украина русских. А что с ними делать вот так, вот так, вот так? Продолжать. Надо, как наши предки. А и кол в Киеве пить, все Надо продолжать до конца Мы Россия Мы великая страна Понимаете, и как мы можем не справиться С какой-то маленькой страной Это не может быть так понимаете Надо все продолжать до победы Мы только надеемся на победу на победу, потому что ради вас, ради внуков и правнуков. Только за победу. Ведь мы не согласны, что нацисты будут над нами командовать, правда? И наши родители воевали. Нет, ну, продолжать надо, надо идти до победного. Конечно, хочется, чтобы все вернулись домой, живы, здоровы. Надо, чтобы пацаны сами шли, помогали своим ребятам. Из-за таких вот людей с диагнозом «злобствующий фашизм и национализм» и начинаются братоубийственные гражданские войны. Этих зомби толкают на своих же соотечественников. Кого за деньги, кого и просто, за идею, от злости и ради того, чтобы отомстить за свои обиды, возложив их на подброшенный имидж врага. Расчленение России как воплощение хьюстонского проекта В феврале 2021 года политолог Сергей Михеев заметил в интервью о планах Запада, что Россия должна быть в абсолютно подчиненном состоянии настолько, чтобы ее можно было, например, использовать в качестве фактора давления на Китай. Или лучше бы, чтобы в России была смута, хаос, а может быть, чтобы ее вообще не было? То есть, Запад и те глобалистические структуры, которые за ним стоят, готовы всеми силами способствовать тому, чтобы Россия развалилась на 100 кусков, вот и все. Что до контроля над постсоветским пространством, для этой цели надо захватить контроль над этими странами и заставить их действовать в русле США и их союзников. Развались Россию хотят не на 100 кусков, конечно, это была форма речи, но на несколько десятков, от 20 до 50 квази-государств, не имеющих ни самостоятельной экономики, ни права голоса на политической арене, ни защиты от вторжения со стороны других держав. Ничего, кроме сырьевых ресурсов, этого лакомого куска для европейского и американского капитала. Особенно для той фракции американского капитала, которая делает ставку на развязывание войн и революций в целях выкачивания природных богатств разоренных стран еще недавно сторонников теории заговора, рассказывающих о трехступенчатом Гарвардском плане и его последнем этапе, так называемом Хьюстонском проекте, направленном на расчленение России, считали паникерами, клеймили как конспирологов. Хотя в этом слове ничего дурного нет. А сегодня мы наблюдаем, как коллективный Путин, шагая по Украине, пытается привести в исполнение хьюстонский проект. Это первое. Второе. Опять же, многие люди заблуждаются не только в России, но и в той же Украине, и среди тех, кто поддерживают Украину таких достаточно. Ведь э, большинство из поддерживающих Украину и вообще украинцев, э, ну, судя по тому, что я вижу, во всяком случае, я могу сделать такие выводы, большинство не верит в то, что Запад хочет развалить Россию. Это тоже заблуждение. Это тоже заблуждение. Э, для меня совершенно понятно, почему адекватные люди не верят в то, что военным путем, там, НАТО хотело вторгнуться в Россию, но потому, что это полное безумие, еще раз повторюсь, на примере Второй мировой войны это стало глобалистам понятно, что так не получится, поэтому идет процесс развала изнутри, но нужно четко понимать, что Украине помогают, не потому, что там им жалко украинцев, что они такие хорошенькие, добренькие, а Путин такой злой, нет, по сути от Путина они не то чтобы ничем не отличаются, а возможно они еще гораздо хуже, чем он, вот эти все главы тех государств и те, кто стоят за ними. Невозможно даже точно, вот, потому что Путин, по сути, только марионетка, которая тоже управляет, но им, в свою очередь, также управляют. Так вот, помощь там многомиллиардная идет в виде денег и вооружений, как раз-таки для того, чтобы, да... Инструментом под названием Украина, а Украина для них является именно инструментом и ничем иным, развалить Россию. Развалить Россию изнутри, понимаете, ослабить ее армию или вообще уничтожить, уничтожить экономику. То есть благодаря санкциям, которые были введены в первую очередь после начала этого широкомасштабного вторжения россии в украину и так далее и так проще то есть украина здесь используется в их руках как инструмент еще раз повторюсь и они в этот инструмент инвестируют для достижения своих глобальных целей чтобы окончательно разворовать все ресурсы которые останутся после распада россии и как я считаю, ликвидировать дисбаланс, который присутствует на планете в плане перенаселенности и недоселенности тех или иных территорий, потому что этот дисбаланс вызывает также серьезные кризисы и нагрузки на экономику и на также окружающую среду в тех или иных частях света. Вот, К примеру, в Индии около полутора миллиардов человек населения, в Китае, там не помню, тоже миллиарды людей. Хотя эти страны все вместе, даже если сложить Индию и Китай, и то по площади, эм, ну нужно посмотреть по картам, но едва ли будут соответствовать площади России, а в России одно население, на секундочку, там около 140 миллионов человек. То есть, даже не дотягивает не то, что миллиарда, даже полумиллиарда. То есть, понимаете, подавляющее большинство земель не заселено. Подавляющее большинство земель заброшенное, Там леса, тайга, никто этими землями не занимается. Поэтому, по мнению тех, кто это все устроил, пришло время ликвидировать дисбаланс перенаселенности на планете. Сейчас, в первую очередь, я считаю, это будет касаться именно Китая. И уже Китай медленно, наверное, такими ползущими темпами заселяют Россию, если брать Дальний Восток. Есть такая информация, причем как из открытых, так и из закрытых моих личных источников, что очень многие китайцы уже переезжают, заселяются. И эта тенденция только нарастает. А после распада России это пойдет лавинообразно, да, вот. То есть в том числе и поэтому. А так как Китай это традиционно огромная глобальная фабрика, то они путем заселения китайцами не незаселенных территорий России также планируют расширить эту фабрику в разы. А ресурсов на строительство новых заводов дополнительных в России более чем предостаточно, там различных металлов, меди, никеля, золота, э, ну и так далее, и так проще. Кишат всем этим недры российские, как раз таки недры преимущественно незаселенных регионов. То есть понимаете, к чему все идет. Таким образом, они фабрику большую глобальную под названием «Китай», Благодаря развалу России в том числе добьются эффекта увеличения этой фабрики, расширения ее в несколько раз, что в перспективе также даст огромный толчок глобальной экономике и э, вследствие огромный толчок при э, приумножению капиталов, тех толстосумов опять же, которые являются приближенными к тем, кто за этим всем стоит. Организаторы развала СССР Удавшегося предполагали прямо перейти к развалу Российской Федерации, неудавшемуся, уже в конце 1990-х годов. Но что-то пошло не так. Задержка почти в четверть века объясняется множеством неудачно сложившихся факторов. Об одном из них, связанном с необходимостью формирования в России крепкой власти, пророчески писал в 1948 году Иван Александрович Ильин. В статье «Что сулит миру расчленение России?» Когда после падения большевиков мировая пропаганда бросит во всероссийский хаос лозунг «Народы бывшей России расчленяйтесь», то откроются две возможности. Или внутри России встанет русская национальная диктатура, которая возьмет в свои крепкие руки борозды правления, погасит этот гибельный лозунг и поведет Россию к единству, пересекая все и всякие сепаратистские движения в стране? Или же такая диктатура не сложится, и в стране начнется управляемый хаос, передвижений, возвращений, отмощений, погромов, развала транспорта, безработицы, голода, холода и безвластия. Тогда от отдельные ее части начнут искать спасение в бытии о себе, то есть в расчленении. Если учесть время написания этой статьи 1948 год, холодная война Запада и СССР, то сегодня способ выхода из предраспадного состояния России можно представить только один – ликвидация Путина. Любые более демократические методы в классическом смысле этого слова не в том, какой сегодня вкладывается в опошленный термин демократический, окажутся недостаточными для сдерживания, распада страны под предлогом самодержавия, замерение, водворения порядка, всех видов интервенции, дипломатическую угрозу, военную оккупацию, захват сырья, присвоение концессии, расхищение военных запасов, одиночный партийный и массовый подкуп организацию наемных сепаратистских банд под названием национально-федеративных армий создание марионеточных правительств о чем и писал ильин особенно более старшее население которое в первую очередь является электоратом путина и имеет огромное влияние на население на поколение подрастающее вообще россии именно одно Подвержена в первую очередь вот этому гипнозу, этому внушению о том, что Советский Союз восстановить возможно, что некая мнимая велющая России восстановить возможно, что, Россия, что Украину захватили фашисты, как в 1941 году, а мы идем ее освобождать. Они говорят вам то, что вы хотите услышать и ничего более. Только они это все еще в разы приукрашивают. Для того, чтобы вывести вас на эмоции. Для того, чтобы представить вас всему миру как настоящих фашистов. Которые не только поддерживают уничтожение мирного населения, уничтожение мирной инфраструктуры, что приведет в итоге к уничтожению мирного населения. Но еще и жаждет этого уничтожения. Вот во что они вас превратили. Для того, чтобы весь мир от вас оградился. Для того, чтобы уничтожить экономику России. Для того, чтобы до конца добить армию России, для, для того, чтобы уничтожить абсолютно все социальные институты, которые так или иначе были построены в России или еще остались с Советского Союза. Для того, чтобы в итоге развалить, расчленить и уничтожить такой субъект, как Российская Федерация. Понимаете, для чего все это делается? А вы этому рукоплещете, вы это поддерживаете ногами и руками. Сами не понимая того, что вы поддерживаете движение в пропасть. В пропасть, в которую Россию ведет никто иной, как агент под прикрытием Владимир Путин. Самый выдающийся... Агент за всю историю человечества, возможно, более серьезных и выдающихся внедрений да, в соседнее государство со стороны западных спецслужб и тех глобалистических структур, которые за ними стоят, уже не будет никогда. Поэтому мы живем, еще и поэтому мы живем в по-настоящему исторические времена. Об этом в свое время будут писать целые энциклопедии, об вот этой вот операции «Ртуть» или «Не ртуть», неважно, как бы она ни называлась. И о Гарвардском проекте, и о Хьюстонском проекте. Будут целые энциклопедии. А сейчас пока еще не время, но со временем, я думаю, правда откроется. Раньше или позже. Неизменно всегда так бывает. Вопрос, сколько лет должно пройти. 10, 20, 100 или 300. Но правда всплывет. Только вот для России будет уже слишком поздно. Поэтому, дорогие россияне, те, кто подвержены этому зомбированию, я знаю, что лишь единицы... Из вас, из сотен тысяч и миллионов, возможно, прислушаются сейчас ко мне, и если это даже будут единицы, то уже все, что я делаю, для меня будет сделано не зря в моих глазах во всяком случае. Так вот я обращаюсь к вам. Вместо того, чтобы с пеной у рта со скрежетом зубов и с красными глазами кричать о необходимости уничтожения, Мирных городов Украины и ин инфраструктуры Украины для победы в этой безумной кровавой захватнической войне, которая преследует цель не захвата Украины, а именно уничтожения как российской армии, так и российского государства. Так вот, вместо того, чтобы кричать об этом, я призываю вас выйти на улицы, пойти на Кремль и кричать на Кремль, на Путина и на тех, кто его окружает. Пойти туда с вилами, с ружьями, с кирпичами, с топорами, с лопатами, что попадется под руку. Пойти туда и бороться за свою страну, за, за ее спасение, если оно еще вообще в принципе возможно. Вот недавно Россию признали государственным террористом, что сделало еще один шаг на пути к развалу этой страны. Путин ведет вас к смуте. Чем раньше вы это поймете, тем будет лучше. К смуте, к гражданской войне, к ужасным и страшным вещам. Россия уже на грани этого. Чтобы бы вам там не рассказывали ваши пропагандисты, поверьте, так оно и есть. И вы вспомните мои слова, когда это начнется. Я имею в виду гражданскую войну, смуту и так далее. Но будет уже слишком поздно. Поэтому пока не поздно. Перещелкните этот переключатель в своих мозгах. И очнитесь, наконец, от этого безумного, абсолютно дикого, гипнотического сна, в которых вас ввели российские пропагандисты. И поймите, что ваш враг сидит не за границей, не в Вашингтоне, не в Лондоне, не в Киеве. Первоочередной ваш враг сидит в Кремле. Естественно, есть те люди, которые стоят за ним, но где находятся они, мы навряд ли когда-либо узнаем. Они же стоят и за США, и за тем же Лондоном, и за кем бы то ни было. Но... На них работает, в первую очередь, Владимир Путин, человек, который уже практически привел Россию к краху. И вот он и есть ваш злейший враг, а не Зеленский. В одной из статей, подготовленных в редакции «Радио Свобода», любопытствующие могут прочитать... Любое биполярное соперничество между Москвой и Вашингтоном закончится после Третьей мировой войны разделом Российской Федерации. Россия будет уничтожена, США станут самой главной мировой державой, даже если США и Европейский союз будут ослаблены по итогам войны с русскими. Статья сопровождается картами, на которых изображено перекроенное евразийское пространство. Особенно интенсивным и многообещающим в процессе развала СССР и РФ оказался массовый подкуп. Подкупить можно не только денежными подношениями, но и пустыми обещаниями, которые никто выполнять не собирался. В конечном итоге на Россию обрушился вал того и другого. Взращивая в россиянах и жителях бывших республик СССР безосновательные надежды на улучшение их жизни за счет европейских дотаций, полного обеспечения представителей марионеточных правительств и полезных граждан, лояльных к зарубежным хозяевам. И.А. Ильин писал «Все это будет заинтересовано в затягивании хаоса в противорусской агрессии и пропаганде в политической и религиозной коррупции. Ничто не напоминает сегодняшний день? Роли Украины в развале и создании хаоса на территории России писали и другие. Не только Бжезинский предполагал, что отторжение Украины от России будет достаточно, чтобы Россия больше не была империей. Если вы это не поймете и не осознаете в ближайшее время, то вы столкнетесь с очень страшными вещами. Возможно, даже с вещами больше, более страшными, чем те, с которыми благодаря вашей армии столкнулась Украина. Поэтому задумайтесь над этим видео, над тем, что я вам сказал сегодня. Если кто-то чего-то не уловил, просмотрите еще по несколько раз. Не помешает. Поделитесь ссылками с друзьями. Обязательно подпишитесь на этот канал, чтобы ничего не пропускать в будущем. Поддержите видео лайками. Берегите себя и своих близких. Желаю вам здравоумия, здоровья и добра. Надеюсь, до скорых встреч на этом канале, друзья. Пока.